Интернет-магазин Sportnit представляет вашему вниманию шарики мягкие, диаметром 6 и 7 сантиметров. Шарики используются для наполнения сухих бассейнов, различных имкостей, а также для оформления детской комнаты и детских праздников. Сухие бассейны и другую детскую продукцию вы можете найти на нашем сайте sportnit.ru